Всем привет, кисы и коты! Сегодня мы смотрим Попробуй не сказать вау, челлендж, это будет потрясающе. Все, кто за 3 секунды успеет поставить лайк и подписаться на мой канал, ваша жизнь изменится в секунду на потрясающую. Если на потрясающем станет еще потрясающей. Попробуем. 3, 2, 1, 0. те, кто поставил лайк, потрясение отправляются к вам в хорошем смысле. Погнали, этот ниндзя сможет нас замоклякать. Прикиньте, железные нунчаки. Как по морде дал? все. Он крутой. Вообще, я давно хочу в Японию, но я боюсь японскую мафиозию. Мафиози, якудза, я боюсь их нарваться на них в таком квартале. Надо будет прежде чем ехать перетатуироваться. Вдоль поперек, типа, я тоже якудза. Тогда я еще больше беды на себя накликаю. Какую-то схему мутит, мужичок. Кирпич. Два кирпича сместились вместе. Э -э. Да ты чё? Да ну как? Как? Как? Это волшебник. Волшебник, который в нашем унылом мире превратился в строителя, потому что никто не верил его волшебству. но мы-то с вами верим. По-любому там ножичка. Нету ножичка. Тогда я не знаю. Давайте рулона запихивать, закручивать снег, а потом клей на стены. И у нас дома будет бассейн. Когда все растает. Хочется нырнуть, согласись, Ныряешь в кучу орбиса и такой кайф. Она как будто по орбису едет, тоже по-радужному. Это круто! Ля! Ля-ля затопила все. Обои растаяли все-таки. Прости, мам. Эй! Получила, короче, стипендию, девочка. Вот будем хорошо учиться. Нам вот тоже так стипендию будут платить в нашем улизорном мире, не ненастоящем. Там в нашей голове. Ой, мой сладкий! Я обожаю роботов. Я обожаю все, что связано вообще с этим совсем. Они потрясающие. Роботы очень интересные. Жаль, что эмоций нет, он может тебе хребтину переломить в течение трех секунд, но <смех> это интересно. Ой, какие лапочки! Он просто их выбрасывает, они такие ла ла ли ла ли ла Хок, Мне даже немножко жалко, что он их так бросает. Мне кажется, я бы вот так аккуратненько каждого петушонка. Рыба! Ручная. Рыба ручная, она плывет, она дрессированная. Как они да вы дрессировали рыбу? Вы представляете, вообще у рыб 3 секунды типа память, как она могла запомнить команду, если она забывается через 3 секунды. Ой, конечно, это все интересно. Персик. В принципе, я поняла, я куда иду сегодня. Я иду в супермаркет. И заказываю себе там персики. Маракую, клубнику, может быть. Возможно, возьму арбуз. Вот. Какая грязевая, фу, ты добровались и так, ты как будто в маршмеллоу плаваешь такой. Ой, страшно. Пух! Вообще, в природе уже давно есть всякие пушинки, развлечения, слаймы, не слаймы, все уже там есть. можно найти на природе абсолютно все. Как это странно, все будут смотреться в твою машину и делать селфи. Зачем они яйцо туда бросили? Зачем там было нужно яйцо, чтобы что, а чтобы все это вот так ш -ш -ш -ш склеивалось? <пос� kardeş> Где ты живешь? Где ты живешь? Если бы я жила в таком месте, я бы тоже вот ничего не делала, вот шары бы вот эти трогала и смотрела бы вот это, в этом море, реку, озера. О, это как будто живое! О! Я видела такие машины у моего знакомого, такая была, и она реально крутая. Ты просто стоишь и залипаешь на неё, просто залипаешь, как бы, ну, ты взрослый, ты просто стоишь на машинку вот так. Уже столько всего повидало, уже столько техники и всего остального, а тут ты просто виснешь. В реальности, не в компьютерной даже игре, это круто. Я вообще за реальность выступаю, Все в реальности должно быть. Вот реальность. Давайте она сейчас все это снимет. Дорогой, я дома, такой приходишь с работы в виде монстра. Ой, мамочки, как-то смотрится все. Когда ты был монстром всю свою жизнь, но потом вдруг у тебя появилась совесть, и ты решил превратиться в человека. Потому что ты на человеческой планете, и тебе нужно что-то с этим делать. И а тут ты заходишь в свою ванну, и снимаешь с себя свою личину, и превращаешься в человека. Но как определить, где маска, а где ты настоящий? Скандал, интриги, расследования. Вот это грызло. Можно в микроволновку поставить? Нет, над кровати повесить. Каша. Три рубля и наша. Кукурузная пати. Кукурузная пати. Опа. Вот горим. Какой у него костюм! Обалдеть! Ой! Ой! Как такой красивый рисунок с этого! Стовать. Рисовал, наверное, его долго. Но это все для того, чтобы знать для нас это видео. Ой! Мука! Вода! Вода, соль. Заливаем, получаем какую-то клейкую штуку. Ай-яй-яй-яй, -а -а -а -а, торт. Прорубливаем вот такую вот дыру. Главное не провалиться, как они не боятся этого делать, а? Представьте, какой он протянул шланг, чтобы подключить вот эту... Это же она электрическая? А, нет, она электрическая. Но она другая, но он без провода. Я колдую вам деньги. Деньги колдуются для вас, летят к вам. Блин, это что? Где-то ноги, где нога, где бумага. Все перемешалось в этом сюжете. И ноги, ноги, руки, и все подряд. Опа! опа па па па па па па па па па па Засосала меня. Поехали. Что едем? Я могу, наверное, на кресле на своем также ехать, если буду одной ногой вот так болтать. Теплица. Блин, почему-то так и напоминает сразу вот такое время. Тепло. Ну когда теплица, когда тепло? <дес> Это. Тоже интересное средство передвижения, но это очень-очень-очень сложно. Очень много усилий надо, чтобы свое тело на каком-то кружке передвинуть. Это, это что за стильные упаковщики здесь? Это что интересно у них там? Что это такое у них там? Какие-то вафли? О, блин, сейчас будет ням! Он был розовый, а стал оранжевый, коричневый. М -м -м, блин, я хочу все. Я хочу все съесть. Мне нужно съесть все, и это тесто. Я в детстве любила сырое тесто. Это было ужасно вкусно. Поклава. Я ее объелась уже миллион раз, потому что она жирная, там внутри сыр. это не поклава, это было название. Ну, я потом вам скажу, когда вспомню. Это было круто. Какая чистая автомобиль. Вот так. Вот так, вот так. Ммм, mm -mm -mm -mm. mm -mm, это тесто, а там маленькие что-то типа поз, Позы. Позы это очень-очень... Мамочки, как это вкусно это с луком. Зеленый. <с raccoon> да! Чем старше становишься, тем больше начинаешь любить всякую фигню, которую в детстве ненавидел. Например, я ненавижу до сих пор творог. Я вообще его не представляю, как его можно есть. О, это сардиновая пати. Почему они не разваливаются? Они как твои вместе скреплены? Сардины. Это блин из сардин. Ну, это не сардин, это кильки. Кильки, наверное, кильки. Шпроты, да. О, боже. Как я любила Новый год с у сетью Она делала офигенные бутерброды со шпротами. Боже, как это было вкусно. Все на таком хрустящем чесночном хлебе. Я вообще, я знаю, что я буду делать, когда мне будет 70. Я буду просто жрать все подряд. Мне уже не надо будет париться о фигуре. Какой сладкий мальчик. Ой, ты мой хороший. Ты мой хороший. Надеюсь, ты не червяка какого-то ешь. Не расстраивай меня. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Надуваем тигра. Надули. А, вот это прикольный лайфхак, зацените. Не надо ничего резать, не надо ничего делать. У каждого уже есть свой десерт, ты можешь отломить столько, сколько захочешь. Правда, стала серединка? Ну ладно, я тоже потом съедим. Вот это вок, вукомания где-то в гараже. У них огромное, огромное. Не надо, вот видите, если ты хочешь заниматься своим любимым делом, работать. Классное колесо, поехали. Вот так, бедная твоя попка. Ты можешь даже возле гаража сделать то, что ты хочешь. Тебе не нужна суперкухня, лакшери. Ты просто берешь и делаешь так, на чем у тебя есть. Если ты делаешь это хорошо, люди это заметят. Всегда. Если ты делаешь хорошо и вкладываешь много сил и усилий, люди это замечают. Надеюсь. Я в это верю искренне. Так. Апку ввели.